Если вы решили побаловать себя и своих домочадцев чем-то вкусненьким и сытным, то присмотритесь к этому рецепту, он подскажет, как приготовить драники с творогом, простое блюдо вегетарианской кухни. Для таких драников используются самые обычные компоненты, времени требуется немного, драники с творогом имеют необыкновенный вкус благодаря своему главному ингредиенту, они буквально тают во рту, блюдо довольно калорийное, но присутствие в нем творога делает его полезным. Такие драники станут и украшением обеденного стола, они быстро насыщают, а запах, доносящийся с кухни, способствует хорошему аппетиту. Даже неопытная хозяюшка без труда приготовит по этому рецепту. Досмотри вида и я предложу записать список ингредиентов. 1. Помойте и очистите картофель, почистите лук, Лук и картофель натрите на самом мелком полотне терки, можно использовать блендер или мясорубку. 2. К мелко натертому луку и картофелю выложите творог, который предварительно хорошо разомните вилкой, добавьте сметану, вбейте яйца, все перемешайте, всыпьте муку, посолите по вкусу. 3. Получившуюся смесь тщательно вымешайте до полной однородности. 4. Разогрейте сковородку, влейте растительное масло, драники выкладывайте ложкой в горячее масло, обжаривайте с двух сторон, аккуратно переворачивая лопаткой. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. 5. Теперь, когда вы знаете, как приготовить драники с творогом, подавайте их горячими соусом или сметаной. Приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Такие продукты будут нужны. Картофель 350 грамм, творог жирный 250 грамм, яйцо куриное две штуки, мука-пшеничная 3 столовые ложки, сметана 20% 20 грамм, соль 1 щепотка, количество порций 8. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии. Ставьте лайк или дизлайк. Приятного аппетита, приходите еще.